О еде. Когда мы кушаем, мы не представляем, что происходит с нами. Мы часто не придаем значения приему пищи и считаем, что продукты питания, все, что мы тянем в рот, совершенно не имеет никакого значения. Возможно, многие предполагают, что это влияет на здоровье, но помимо всего, это влияет на состояние ума. Пища – это не просто субстанция. Не просто продукты питания, благодаря которым мы живы и живем. Это образ мыслей. Это способ самовыражения. Это возможность раскрыть себя. Это наша визитная карточка. Это наша сущность. Я хочу сказать, что всякий прием пищи не должен сводиться лишь к тому, чтобы набить желудок и сбежать. Я говорю о том, что выбор пищи, прежде всего, выбор пищи. Это очень важный ритуал, к которому нужно подходить с умом, не спеша. Рекомендую всегда тщательно прочитывать бирки на продуктах, изучать их, смотреть, что находится внутри, проверять на запах, на вкус, и только потом останавливаться на выборе, на выборе этого продукта, как постоянном Порой не приходится верить написанным на продуктах, Поэтому проверяйте сами, читайте на форумах. Не забывайте, что продукты питания иногда формируют нашу жизнь, наше здоровье, продолжительность нашей жизни. Не относитесь к этому столь легко и опрометчиво. Не доверяйте сказанному, доверяйте лишь своему уму и своему желудку. Кроме того, хочу сказать вам о том, что едой являемся мы. Мы являемся тем, что мы едим. И если мы принимаем еду совершенно отвратительного качества, питаемся на скорую руку лишь для того, чтобы, как некоторые говорят, чтобы не сдохнуть, мы превращаемся в машин, очень слабых, подверженных влиянию извне. Мы не умеем контролировать прием пищи, мы не умеем контролировать себя. Впихивая себя килограммы всякой нечисти, порой даже дорогой, мы даже не полагаем, что внутри происходит, иногда... Необратимые процессы, которые откладывают неизгладимые отпечатки на нашу жизнь, на наше будущее настоящее. Я призываю вас быть крайне внимательным в выборе продуктов. Я призываю вас выработать для себя некую систему питания. Я призываю вас сесть на определенную диету, ведь вы же понимаете, нельзя кушать все, что хочет желудок. Нельзя... Позволять глазам наполнять ваш желудок, поскольку глаза ели бы больше и больше, гораздо больше того, чем мог бы принять желудок. Не понимая этого, мы садимся за стол и буквально поедаем глазами все через желудок. Из-за этого происходит ожирение, многие болезни сердца, сосудов. Организм страдает, мы превращаемся в толстяков, жирных и ненасытных. Но задумайтесь. Мы носим одежду, как-то самовыражаемся, покупаем какие-то вещи какие-то аксессуары, но не связываем все это с приемом пищи, с питанием, с продуктами. Я же хочу, чтобы вы об этом задумались и с этого момента стали серьезно относиться к подбору пищи, к своему собственному рациону. Я рекомендую подходить к этому с умом, с удовольствием и креативно. Составьте список продуктов, которые вы чаще всего употребляете. Не забывайте о полезных свойствах продукта – жиры, белки, углеводы и так далее. Просчитывайте энергетическую ценность продуктов. Не переедайте, не ешьте на ночь, То есть я не рекомендую кушать после 6 вечера. Помните о старой поговорке – завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужина дай врагу. Приобретайте продукты только у проверенного поставщика либо в тех местах, где продавцы которым вы доверяете, либо которых вы знаете лично, которые не, об... не обманут. Не следите за трендами, не смотрите за модой, не приобретайте то, что приобретает массы. Будьте избирательны, подходите к этому очень внимательно и с любовью. Изучайте потребности вашего желудка и организма. Также изучайте его сигналы и знаки, боли в желудке и так далее, всякие расстройства. Вы же внимательно изучаете, допустим мебель или одежду, которую хотите приобрести, почему вы то же самое не делаете с продуктами? Продукты питания – это способ самовыражения. Продукты питания – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы святая святых, внутрь себя пропускаем те вещи, в ценности или в качестве которых не уверены. Не согласитесь ли, что это глупо по меньшей мере и опасно? Заведите для себя некий список, в котором будут отражены ваши необходимые потребности в течение дня либо недели. Не храните долго продукты в холодильниках. Не наготавливайте огромные кастрюли. Не запасайтесь огромным количеством продуктов. Не имейте огромные холодильники. Большой холодильник – это признак того, что люди внутри этого дома обжираются и придают огромное значение количеству питания, но не качеству. У людей с небольшими холодильниками, с небольшими потребностями в еде, как правило, продуманный рацион – он не столь богат в количестве приема пищи, но крайне продуман и утончен. Эти люди питаются салатами, меньше едят мясного, исключают жирное, мало уделяют внимания сладостям. Для них сладость единственная это мед, самый лучший в мире продукт, который в любом количестве растворяется в желудке и полностью им усваивается. Мы приобретаем автомобили, заботясь об их стиле. Выбираем обои внутри наших жилищ, заботясь об его стиле. Причесываемся, делаем макияж, покупаем обувь, одежду, аксессуары, заботясь о нашем внешнем виде. Но почему мы таким же образом не подходим к еде? Ведь это проявление нашего внутреннего мира. Это одно из самых важных в нашей жизни прием пищи. Будьте в этом крайне внимательны и избирательны. Не относитесь к приему пищи, как лишь к лик заправке автомобиля Мол, что-то в рот кинул, и на день хватит с голода не умру и так день за днем, и так всю жизнь в конечном итоге это приводит к огромным последствиям желудочно-кишечного тракта и всего здоровья жизни в целом. Пока мы молоды и сильны, наш желудок терпеливый вынослив. Но как только мы переживаем 40-летний рубеж, и начинаются болезни. Не позволяйте продуктам управлять вами. Не позволяйте глазам приобретать то, что хотят они. Думайте головой, думайте желудком. Не хватайте все, что запаковано в красивые, яркие, блестящие упаковки. Не бросайтесь на дешевые либо на дорогие цены. Ищите золотую середину. Экспериментируйте и останавливайтесь на каком-то определенном выборе. Пусть это будет как определенный тип бензина для вашего автомобиля. Если вы заливаете 95-й, вы же не будете лить 92-й. Ваш автомобиль к этому бензину предрасположен в техническом плане. И вам этот бензин с экономической точки зрения подходит тоже. То же самое делайте в пище. Выбирайте определенный тип продуктов, к которому привыкли. Экспериментируйте с сервировкой, всевозможными добавками, чем угодно. Но не пытайтесь выгрести с магазина, с прилавка все, что вам с виду нравится. Не покупайте то, что покупает множество. Будьте индивидуальны. Сведите прием к пище короткому промежутку времени, не засиживаясь у телевизоров, либо планшетов. Старайтесь кушать легко, быстро, непринужденно. Когда вы начнете относиться к еде, как частью вашей жизни неотъемлемой и одной из самых важных. Мир изменится. Вы начнете себя лучше чувствовать. Ваш бюджет материальный будет абсолютно адекватен. Вы не будете тратить огромных денег на питание, как у многих семьях так и происходит. Порой больше 70 процентов бюджета уходит на питание, и люди не понимают, куда уходят деньги, и вроде бы ничего. Сверхвкусного они не едят. Но зарплаты им не хватает все дело в том что мы не умеем тратить правильно деньги на питание в том числе и на другие нужды но если говорить о питании мы часто покупаем еду сердцем глазами мы хватаем все что блестит мы хватаем то что хватает другие стадный рефлекс потом обжираемся болеем и рано умираем мы то же самое проповедуем в своих семьях и наши дети повторяют наши же ошибки. Наконец остановитесь. Попробуйте жить иначе. Начните относиться к еде осознанно, к выбору пищи. Старайтесь разнообразить питание. Даже из простой капусты либо буряка можно сделать массу блюд, если к этому подойти креативно. Если вы будете набивать свои желудки мясом, макаронами, кетчупами, майонезами и так далее по списку. Мне страшно представить, как вы будете себя чувствовать сорок 40-50 лет. Хотите жить долго, правильно кушайте.